Мы знаем, вы слушаете радио «Болткома». «Добро пожаловаться».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 Претензии. В программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон. Всем еще раз доброго дня. Начинается программа Добро пожаловаться. Председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко, и также эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвер Гонтри будут отвечать на ваши вопросы. Добрый день, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. И я напоминаю нашим слушателям а, 16, возможности 16, связи 67212 939 6 7 213 939. Можно звонить в прямой эфир. Или пишите нам на номер WhatsApp а 2-30-6191 2-30-6191. Ну, и давайте, может быть, начнем с погодных условий. Вот как всегда, внезапно пришла зима. Пробки на улицах, ну и уборка снега, наверняка, если возникают какие-то вопросы с, по работе дворника. Ну, кому-то кажется, что не справляется, или, может быть, плохо э, чистит дорожки, или, может быть, методы уборки не нравятся, там какие-то реагенты, которые, ну, по, по мнению там, жителей, портят обувь. Куда обращаться? Вот как коммуницировать? И можно ли влиять на работу дворника? Может быть, проясните, пожалуйста. Если это касается территории управления, которое обслуживает, то только к то есть, это потом... только к ним. есть критерии, есть правила логической Думы, которые говорят о том, что снег должен быть почищен, но не до асфальта. Это первое новшество, которое было введено в прошлом году. И второе, то, что обязательно должно быть посыпано противоскользящим составом. Это песок. И в качестве реагента допускается поваренная соль в концентрации, в ограниченной концентрации. То есть это должно быть... Промышленно подготовленная, песчано-солевая смесь с определенной превышающей допустимые дозы концентрации соли. Вот, собственно, кратко все по уборке. Угу. А, так, у нас есть звонок 67212 939. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Давай. на сей день есть ли гианелла в трубах горячей и холодной воды жилых домов? РНП объявление не вывешивает. А кооперативы объявления вывешивают? Если нет, то почему? Легионелла? да. Гианелла, вообще-то, это природное явление, она есть всегда. Есть вопрос в концентрации. То есть, есть... Э -э предельно допустимой концентрации, которые становятся, при которой, достигая которых, становится, она становится опасной, инфекционно опасной. Заразиться ли агионеллой можно только в том случае, если вы вдыхаете водяные аэрозоли. То есть водяная аэрозоль, то есть мельчайшие капельки воды с бактериями должны попасть в легкие. Попадание в желудочно-кишечный тракт, на коже никаких последствий для человека не имеет. Объявление... Я не знаю, о чем объявление должно быть. Нужно соблюдать определенные четкие правила гигиены. Если вы не пользуетесь каким-то краном пару дней, дайте слиться воде. При этом спускайте ее такой струей, чтобы не было не образовывался поводяная пыль. Не вдыхайте эту пыль. Этого достаточно для того, чтобы не заболеть легионером. Ну, надеемся, что мы ответили на вопрос слушательницы. Я еще раз напомню, что можно как звонить, 6 7 212 три так и писать нам на WhatsApp, задавать вопросы, 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1. Говоря вот про работу дворника, вот есть ли возможность каким-то образом, ну, не знаю, пожаловаться, там, если считают, что не там убирает, или, ну, каким образом с ним можно коммуницировать? Ну, коммуницировать с дворником можно, зависит от управления. Если это не имеет эффекта, ну, муниципальная полиция, она отвечает, она следит за соблюдением и выполнением правил логической думы по уборке прилегающих территорий. Если уж вы настолько недовольны и у вас большие претензии, есть специальные... Связи вы можете фотографировать и сразу выкладывать это в муниципальной полиции. Вы можете другим способом подать жалобу и, соответственно, получить реакцию. Что касается вот этих границ территории самоуправления и частных, вот, где здесь вот кроется какая-то, вот что чистит дворник, что чистит самоуправление, потому что, может быть, ну, человек выходит из, двор, ну, скажем, многоэтажки, вот здесь проходит улица, здесь проходят дворы, вот где, где чистит дворник, где самоуправление? Ну, в принципе, у каждого дома есть закрепленный да, так называемый эм, присоединенный или ПЕС, если это ЗМС Габблс, то есть есть определенная земельная территория с ее границами, которая известна всем управляющим, всем дворникам. Кроме этого... Правила Веческой Думы обязывают убирать домоуправление и частных собственников так называемую прилегаемую публичную территорию. Эти территории тоже обозначены, там нет никаких особых проблем узнать. Если вы хотите узнать границы своего участка, на ну, вот, на квартирном доме, на участке, который, где окончаются ваши границы, ну, свяжитесь с домоуправлением, нет проблем. Эти все границы известны, они все поделены. Частные дома, то есть здесь, ну, владелец этого дома обязан что убирать, какой, какой... Он обязан убирать, во-первых, прилегающие территории, которые его территории, плюс так называемые публичные прилегающие территории. То есть частный дом изобрело такое понятие и сказала, что если вдоль твоего забора идет тротуар, по которому ходят люди, то до проезжей части ты должен убирать этот тротуар. Есть такое правило, оно обозначено, Конституционным судом признано законным. Единственное, есть ограничение: Если площадь прилегающей территории превышает половину, площади вашей собственности, но в этом случае Реческая Дума должна каким-то образом финансово поучаствовать в этой уборке. Каким ни есть Дальше уже обращаться к Реческой Думе. Но убирая, должны мы убирать свои собственные территории, все частные домовладелия, многоквартирные, семейные дома. И плюс к этому, если попал так, что у тебя есть публичная прилегающая территория, ты то ее тоже должен убирать. Просто сейчас, действительно, когда идешь по городу, видно, что какие-то части, куски улиц почищены, какие-то нет. И здесь вот в чем проблема? о том, что дворник заболел вот или я там... Я бы сказал, вот и ищите границу между муниципальной и частной землей. Убраны, не убраны. Угу. Чаще всего так. Да, Айвер, может, у вас что-то есть по этой... Не, ну про эту проблему мы говорим уже несколько лет и также подавали концепцию с Сергеем о том, что э, чтобы такой ситуации не было, что город должен на себя берать братьев. Да? Ну, почему э, частные владельцы должны каким-то образом чистить... Э, территорию самоуправления, если мы также там, например, все одинаково платим э, налоги да, для содержания э, города, да и страны, и у кого-то получается земельный участок такой, кому нужно какой-то доп дополнительный тротуар или проезжую часть чистить, а кому-то нет. Ну это честно, наверное нет. Но если мы все содержим вместе, да, там город, откуда же, откуда же появляются налоги? От нас, от всех, кто в городе работает? Да, и тогда, ну, правильно, что публичный, да, публичные все вот эти тротуары и проезжая часть, что ее должен как бы чистить город. Да, это несправедливость. Мы уже многие десятки лет, уже больше десяти лет, говорим везде в министерствах, в самих Потому о том, что вот давайте, вот, ну, займитесь вы этим, чтобы вот утром, когда люди выходили на... Улицы, там, например, там 7 или 8 часов, все, за ночь бы, городу бы, специальной техникой бы уже почистил, да, почему вот кто-то должен чистить, кто-то нет. Ну, вот, ну неправильно. И как шахматная доска, получается, вот как вы уже сами за заметили, сегодня утром, проходя, где-то где прочистено, а где-то нет. Ну, потому что, опять-таки, мысль, которую мы уже доносили, концептуальная, которая в городе неправильно построена, город это центр централизированная система. Да, и централизированной системы не может быть децентрализирования решения. Да, то есть чистить ту часть публичной территории, которая напротив каждого дома каждому, это ошибка. Ну, концептуальная ошибка. Подход неправильный. Да, ее нужно централизировать, э -э, чистить централизованно, То есть одного э -э, купил город трак, трактор или нанял кого-то, который утром пока никого нет, или ночью, когда максимально мало людей взял и почистил. Он же начал в начале улицы и кончил. Эффективность работы она там 10-20 раз больше, как каждый дворник бедный сейчас с лопатой выходит и, и пытается там свою часть как-то отсредсить. То же самое и просто посыпать песком. Трактор пошел вот с одной стороны до конца другой улицы. Все за 20 минут вся улица просыпана. Чисто. То есть все выходим уже под чистой улицей. Ну, город продолжает ä, не привлекать этой проблемы внимания, хотя я что-то слышал, что где-то в экспериментальном порядке что-то, какая-то мысль появилась да, у города, что, может быть, так можно сделать. Так надо делать. Не можно, а надо. Ну, мы же понимаем, это намного эффективно, это... Это техника, а не люди. Ну, представьте, вот, не знаю, улица, лачка, сколько там домов? 200-300. Да, и каждый там пытается почистить свой перед. И ночью техника бы, один из проехала, сразу бы такая с ковшом, которая чистит сперед, да, и сзади, которая сыпет э, песочек. За час вся улица чист, чист, чистая, и все. И так с каждой улицей в городе легко же. Ну да, потому что мы видим, что эти, ну опять прогнозы погоды говорят о том, что ожидается потепление, и все, что вот нападало, все невчищенные куски улиц будут превратятся опять в грязь и вот в месиво. Здравствуйте, доброе утро, вы в эфире, ваш вопрос... вопрос. Доброе утро, у меня не вопрос, а реплика вот как раз к вышесказанному. Не надо далеко ходить, вот в золе туда есть улица Ростоков. И есть одна часть, которая прилегает к железной дороге, и там каждую зиму чистит трактор. По этому тротуару никто не ходит, редкие собачники выходят выгуливать собак, но тротуар всегда чистый, трактор проезжает вот от одного конца улицы до другого. И улица Ростокос, которая прилегает к жилому массиву, она почищена шахматными вот этими кубиками, в лучшем случае, обычно ее никто не чистит, и люди идут на автобус, значит, пробираясь сквозь завалы снега. Вот, поэтому, если бы уже когда-нибудь быстрее приняли бы такую инициативу, было бы здорово. Спасибо. Да, спасибо. Ну, вот как раз на эту же тему. 6-7-212-93-9. Пишите нам также в WhatsApp 2 3 0 -1 9 1 Вот любопытный, значит, пришел вопрос. Сколько стоят услуги дворника за час или за квадратный метр? Ну, я имею в виду, что ведь наверняка, если большой дом, частный дом, скорее всего, у его владельца не будет времени самому... Бегать с лопатой чистить. Ему проще, может быть, даже нанять человека, который бы сделал за него эту работу. А вот насколько сейчас вот на рынке труда услуги дворников востребованы или нет, насколько они получают денег, чтобы легко ли нанять дворника? Ну, начнем с того, что дефицит желающих работать дворником, ощущается очень сильно. Вообще в это, в это направление люди очень неохотно идут. Основной контингент – это либо люди пенсионного женщины пенсионного возраста, которые… Ну, эту работу в качестве прибавки к пенсии, пока здоровье позволяет. Либо молодые мамы, которых привлекает более-менее свободный график. Там особенно работоспособных мужиков я не видел и не вижу. Это первое. Второе. Сколько стоит? Я могу сказать, что судя по тем данным вот, затрат на содержание многоквартирного дома, то скорее всего вот уборка дома, внутренних и наружных помещений будет заниматься по затратам примерно половину вашей стоимости за обслуживание. Чуть больше половины стоимости за обслуживание. При этом сказать, что ну, то есть, если говорить сегодня о средних ценах, то это, наверное, где-то от 20 до 28 центов за квадратный метр жилой площади. Общей площади квартиры вы платите на содержание дворника. При этом сказать, что дворник получает сумасшедшие деньги, нельзя. Это где-то в районе от 350 до 400-500 лат, э, евро, извините. Примерно так. И это дворник, который объединяет в себе еще и уборщик. То есть это вот он полностью берет 60-квартирный дом и убирает и прилегающую территорию, и э, внутри дома. Примерно так. Так что на, на эти зарплаты больших претендентов большой очереди нет. А что действительно, если происходит такой дефицит дворников, особенно я понимаю, что наверняка ведь в зимний период, когда увеличивается нагрузка, потому что летом, наверное, это... Ну, весной, летом не такая нагрузка. Вот что делать, если возникает дефицит? Насколько, думаю, управление может себе позволить ну, не убирать? Потому что ведь это же штрафы сразу. Ну, это штрафы, это солидные штрафы, и не убирать мы не можем. В конце концов, никто нас не поймет. Ни клиенты, ни власти. Но это опять мы возвращаемся к тому, что сказал Вран это, чтобы дальше эта услуга была качественной и доступной по деньгам, нужно объединять дома и домоуправление в единый комплекс по уборке. То есть должно, должно быть организована внешняя уборка, причем фирме должны быть даны организации, которая будет это осуществлять, должны быть даны большие объемы и долго, долгосрочный контракт. В этом случае есть Масса техники, она не дешевая, она очень высокопроизводительная, высокоэффективная, есть масса техники, есть масса приемов, как при наличии достаточных объемов организовать уборку так, чтобы было чисто, аккуратно и дешево. Но это, к сожалению, за пределами возможностей любого управления, в том числе и такого большого, как РНП. Это невозможно сделать из РНП. РНП и другие домоуправления могут выступать в данном случае заказчиками. Но никак не организаторами, ну, невозможно. Это должно быть извне, это должна власть. И родская власть позаботиться. Uh. Видите, Притом, не... при, Олег, при... Притом при практической организации, да, когда ты вот, бедриба или там частное дом принимает на себя дом, она ищет именно для этого дома-дворника, да, это одна точка где-то в городе. Как Сергей уже сказал, вот сколько зарабатывает дворник. Он же за эти деньги не проживет, значит, ему нужно набирать еще где-то объем этому дворнику. И он скачет, например. Вот я конкретно говорил с одной уборщицей, с, с дворничей. Она говорит, у меня пять объектов по городу. Вот, Барона, Бривибас, Тербата, Света по центру. Она бегает. То есть, этот момент бегания через, сквозь объект, это еще полчаса на передвижение, например, да? Тогда во сколько этот бедный дворник, он должен вставать, чтобы по условиям города до 8 часов все было бы убрано? Вот представьте неэффективность самой системы, которую выстроил город. Да? Что вот этот человек бегает с одной точки, с другой, с третьей и четвертую. четвертой. И когда мы с ними говорим, они говорят: слушайте, я, я устала бегать. Ну, пока это было так, как было, ну пускай я. При... А уже если что-то меняется, бедри бы перенимает дом или там другое, дом управления, я уже не хочу больше работать, я не хочу бегать. Потому что, как Сергей сказал, кто является, скажем так, типичным дворником, да, ну люди устают, особо когда вот снег, это тоже это дефект этой децентрализированной системы уборки. Ну, вот представьте, город решил там, например, в свое время э, ревитализировать так назовем, там, то Тербота с улицы, то барона, то Чака, а с уборкой что? Ничего. Mm. Да, но как, как эти улицы должны жить, если вот элементарный вопрос уборки город не решил в э, так, перестройку тротуаров, улицы, все остальное вложили большие миллионы, но не подумали, как это обслуживать, чтобы все это было красиво. Чтобы вот на этих улицах действительно пешеходу, потому что шла речь о том, что давайте замедлим скорость передвижения тран транспорта, чтобы транспорт обходил эти улицы, а пешеходам там было бы комфортно, а общественный транспорт там бы ходил комфортно. Ну, комфортно пешеходу передвигаться по улице, которая очень широкая, хорошая, но в которой не убран снег. Ну, наверное, нет. Да, ну вот и вкладываешь миллионы, а вот маленькой какой-то мысли не хватает, чтобы там было комфортно находиться на этих тротуарах, широких, больших, только что выстроенных, с зелеными осаждениями. Да, ну вот ну, элементарная вещь. Да, и пока мы с, концептуально не поменять концепцию уборки в городе, это не поменяется, да, все, все время будет проблема. Плюс еще напоминаю всем, что с Нового года у нас государство решило поднять минимальную зарплату. То есть вот как, как раз фокус на этом управления, кто работает, ну вот, как Сергей сказал, больше 50% занимает уборка. Значит, еще будут все цены подниматься. Да? Или же, если цены не будут подниматься, как я рассматриваю, в том числе там сметы РМП, тех домов, которые там спрашивали какой-то совет, там видно, что дворник, да, большой земельный участок, там, тысяч квадратных метров в городе, наоборот, например, да, он получает 100 евро. 100. Ну, о чем, о чем мы говорим, какая мотивация mm -hmm. работать, это все вот э, то, как работает система и какие излишки из нее вот остаются, и, и что, с чем мы стал, сталкиваемся. Она должна как минимум получать за в, такой, в таком интенсивном месте, ну, 300-350, как Сергей уже говорил. Что это значит по общим издержкам? Умножаем, грубо говоря, на 2. 600-700. Что это значит по там, цене на обслуживание? Около евро будет. Но ну, готовы люди платить такое? Нет. А почему они должны платить так, такие деньги, если они бы могли бы продолжать платить себе 60 евроцентов за квадратный метр, если бы город концептуально построил правильно бы уборку? Но ну, это в разы. Вот, понимаете, мы говорим про умножители, которые в разы меняют результат. И визуальный, и фин, фин, фин, финансовый. Да? Что это выгоднее всем. Это выгоднее всем, как uh, тратится наш налог. Как uh, город управляет uh, теми деньгами, которые мы как жители города, уплачиваем. Я думаю, неэффективно, как житель города. Ну да, потому что из моего детства именно воспоминания, всегда помню, что проезжали огромные такие снегочистительные машины по улицам, и просто весь снег убирали, и сейчас гораздо более компактные, более удобные, конечно, придуманы машины. 6 7 212 93, пожалуйста, вы в эфире. Да, здравствуйте, вот еду по Дзелдово, Смесиво, Сплошное, вас и так далее, в направлении центра, но дороги вообще не убраны. Я, знаете, сегодня утром ехал из Овенско-Тековского пагаста, по очень такой сельской дороге все убрано как только доехал до илгавского швецаря границы города Видии вот тут началось ну, да, месяц да, до порции насколько я понимаю все уборка в сегодня закончилась тем что посыпали спасибо. чем да. Ну, в общем. да спасибо Спасибо, да, я понимаю, что, ну, вот, такой недовольный звонок. Олег, а... Олег, мы, мы, наверное, не поняли, ну, зима пришла неожиданно, угу. понимаете, вот в чем проблема, ее ожидали позже чиновники, ну, в декабре, может, под Новый год, но не сейчас же. Не зимний месяц, Но ну как? все же из этого же Ну как не ждали, вот только сегодня стало известно, что Стакис поехал елочку выбирать Ну то есть, значит, знают, готовятся есть, Это тут... ирония, это ирония, Олег Это как в каждом году снег вдруг выпал Никто его не ожидал в зимнем месяце Если я бы коснулся работы дворника, то, что говорит Айвер Это физический предел у человека Дело в том, что работа дворника, вроде бы она, он не каждый день загружен там 8 часов и так далее, об этом можно говорить, но есть пиковые нагрузки, когда начинается снег, когда начинается листопад, вот когда вот такие вещи происходят, там нагрузка на дворника, у него физически нагрузка возрастает. И вот здесь, конечно, могла бы спасти техника. А технику, как мы уже говорили, можем привлекать только в тех случаях, когда есть объем. И мы стоим перед достаточно большой проблемой. На самом деле, еще несколько лет, и у нас просто людей, которые будут убирать, не будет. Потому что эта работа, мало того, что она очень физически емкая, во-вторых, она требует очень большой ответственности и навыков, и людей надо учить, потому что, на самом деле, убирать территорию и помещение – это тоже своего рода... Наука, а не наука, но это ремесло. Это нужно уметь, это нужно владеть приемами, это нужно понимать, и нужно наработанные взгляды. Поэтому он, без изменений в этой системе ничего у нас хорошего не ждет. Ну, то есть получается, что вот эти женщины пенсионного возраста, когда они уйдут просто по состоянию здоровья, их заменить будет неким. А уже сейчас неким. Уже сейчас. Уже... Это ненормально, когда, допустим, у меня там два... 60 квартирных домов с большой прилегающей территорией убирает один человек. Это уже ненормально. По пиковым нагрузкам это ненормально. Это уже, если убирать тщательно и убирать хорошо, то точно. Потом следующее требование к 8 часам должно быть почищено. В идеале идеальное требование и в идеальном порядке. Но... Если посмотреть на логистику, ну не успевает. Если особенно вводить механизацию, ну наверняка надо будет сдвигать это время для разных районов в разное время. Потому что нужно эффективно использовать технику. То есть здесь нужен совершенно другой подход. Но применение техники, если оно осуществится, оно повысит резко качество. Оно резко повысит качество. Что 7000... я, я, расскажу, я расскажу просто... Я скажу просто, Олег, что вот, пока МИС был председателем РМП, мы тоже разработали концепцию вот, механизированной уборки. В том числе тех, например, районах РМП, где вот находятся какие-то кооперативы, в том числе вот кооператив Сергея, это один общий квартал, квартал, да. И там есть смысл ее запускать. Все расчеты были, уже техника подобрана, которую нужно покупать, уже техника прошла, тест-драйвы, да, и так далее. Там все четко ясно было, почему это возможно было, потому что у РМП все еще есть большие объемы кварталов, да, и РМП это может запустить. Ну, со временем так и так эти дома разбегутся, потому что РМП это временная управляющая компания, как принудительная, да, до тех пор, пока э, частные сами люди не переняли управление на себя. Да, потому что ну, нет смысла самоуправлении обслуживать частную недвижимость. Ну, нет. Это да, давно сказано в решении Совета по конкуренции, что РМП не, не должна выступать на рынке, который, в принципе, ак активный, да, и сам своими капиталами не, не должна быть. Видим, что больше ста домов уходит от РМП за год. То есть здесь вот сейчас тем людям, которые вот работают в городе, Депутат, я, я, я имею в виду, которому мы доверили, э, будущее нашего города да, на, на определенный срок, но ну, они должны принимать решение, что та конъюнктура, что раньше, как было вот в советское время, там было все под самоправление, и самоправление могла вот поставить тракторную тех, тех, тех технику с, с одного конца по другой конец. Ну, представьте, как удобно вот вычистить такую вот улицу, тротуар э, улиц Чак. Он широкий, хороший, ночью, там людей нету. Ну вот просто прошелся, не знаю сколько, ну может быть 30 минут это заняло. Все, идеально чистота и уже посыпанный. чем мы учимся? Ну зачем? Ну, да. потому что с каждым, с каждым годом больше больше будет дробиться система дом управления в самоправлении Рига. Потому что больше дому будет пере, пере, пере, пере, перениматься. У нас, между ну, тем, и... звонок да. 67212-93-9. Да, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос или реплика. Здравствуйте. <къех> У нашего дома два пешеходных тротуара с фасадой со стороны двора. И еще на балансе находится тротуар общественный. Дворник убирает в первую очередь этот общественный тротуар, же в последнюю очередь к концу рабочего дня. Вопрос такой. Как добиться, чтобы сняли с баланса этот общественный тротуар? Спасибо. Угу. Никак. никак. Никак, ответ. И это первое. Без изменения всей общей системы в городе никак. Я хотел добавить еще относительно общей системы. Мы, когда говорим об уборке, мы еще забываем о состоянии внутриквартальных дорог. Внутриквартальные дороги, внутриквартальные тротуары, они тоже как лоскутное одеяло. И сегодня... Опять-таки, состояние этих участков дороги – это все как лежит на собственниках квартир. То есть, если мы возьмем условно внутриквартальную убитую дорогу, то сначала один дом по своему карману и своему усмотрению отремонтировать, лет через пять другой дом и так далее. И эта дорога никогда не будет дорогой, это всегда будет сплошная яма. Поэтому, когда мы говорим о том, что отдавать централизованную уборку, мы сами вам просчитывали, действительно, там освобождаются средства, которые можно направить на приведение в порядок внутриквартальных дорог, что в свою очередь опять-таки облегчит уборку, потому что состояние покрытия зависит и возможности применения механизированной техники. То есть это комплексный вопрос и я бы не сказал, что это нужно делать на налоги. Это можно просто-напросто делать за специальную плату. Почему жители не могут, собственно, квартире, как сегодня они платят дому платить городу эти деньги? Слушайте, есть идея даже. Смотрите, наш же город очень быстро решил вопрос с вывозом мусора. централизованно, Поделив Ригу на части и отдали. А почему уборку так нельзя же сделать? Ну, да. Чуть так же, так же в счетах включать, по такому же, в принципе, только вот улучшив то, что до, на первый раз Блинкому получилось, шо, сейчас же брать во внимание все ошибки, которые допустили, да? Таким же так, таким же образом, доходит да, тем же компаниям. Ну какая разница? Ну, мы, мы платим и платим, да. Ну понятно вопрос там цены. но если это в одном квартале, это очень эффективно должно быть при механизации. Но мы просчитывали там, получалось в рамках квартала эффективность 30%, 30% если я правильно помню, 30-35%. Из-за того, что механизация замешает э, человеческий его труд и э, убирает все эти проблемы, скажем так, вот с подбором, например, там 50 дворников, которые необходимы там. Да, дворник необходим но необходим для просто тех мест, мест там, где техника проходит, где-то что-то там снег остается, ну и знаете, как техника проходит, и там вправо-влево может оставаться как какие-то вот кусочки. Он потом подходит просто лопатой и подбирает только те места, чтобы техника не застревала и свои, скажем так, дорогие часы, и чтобы она просто шла вперед. И тогда вот эти часы они эффективны, да. И работа дворника тоже эффективна. Просто один человек ходит с лопаткой сзади и убирает там с, с ступенек еще куда-то куда, куда снег попал. То что от механизации прошло, осталось, да. Все да. эффективность нас... вот, на, на глаз просто сразу видно. У нас между тем есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. С некоторых, с некоторых пор в Латвии работает литовская фирма, цивинити такая. И вот с некоторых пор они стали в домах наших вывешивать графики уборки. И там указывают, когда влажную делать, когда делать невлажную уборку. И что интересно, они в этот график уже заложили, ну и так выполняют хуже, хуже или лучше этот график. Заложили влажную уборку в подъездах. Два раза в месяц, хотя в правилах кабинета, министра сказано, не реже одного раза в неделю. Что делать с ними? Повышать цену. Ведь вопрос, когда вам предлагают определенный график уборки, мы оцениваем всегда состояние дома, состояние уборки. И второе, частота у каждой, каждой дополнительной уборки – это деньги. Это деньги, поэтому на самом деле я зачастую со своими жителями говорю так, и приходится говорить в таком тоне, мы господа или не господа. Если мы господа, тогда мы заказываем полную уборку за полную цену. Если не господа, то либо от чего-то отказываются, либо сами убираем. Но здесь вариант такой, я там не буду комментировать, как эти бригады работают, есть и хорошие примеры, есть и не очень, но... На самом деле, каждая уборка, хотите раз в каждую неделю влажную уборку, не проблема, но за это надо заплатить. Значит, вам надо будет заплатить за 4 уборки. Вот все. Я не думаю, что Севинити начнет отказываться от дополнительных денег. Угу. Но обычно мы, все домоуправления балансируют между качеством услуги и ценой. Потому что с тебя требуют за два сантима очень хорошего качества, что зачастую обеспечить невозможно. А когда ты говоришь, что это стоит 4 сантима, тебе говорит, нет, это много. Понятно. И еще нам пишут: ну вот городская власть хочет быть только законодательной властью, чтобы быть заказчиком, не хочет быть исполнительной, чтобы ни за что не отвечать. Вот такой комментарий. И спрашивают, как заставить мэра отремонтировать общественный тротуар и дорогу. Да никак вы не заставите никакую власть. Писать, писать, писать, в фейсбук и все остальное, чтобы Понятно. это было публично, чтобы все, все ваши призывы были публичны, чтобы, возможно, больше людей их комментировало, потому что мэру очень важна его репутация. И там есть целая команда, которая обращает внимание на такого рода публичные какие-то высказывания, да, и так далее. И кто-то вам позвонит, или не позвонит даже, но кто-то кому-то скажет, а давайте закроем этот вопрос, чтобы лицо нашего мира не падало в грязь. У -у -у. Вот ну, это один, это один это, участок. Это, это, не, это не системный подход, но это то, что вот, если вас конкретно интересует какой-то участок, вот, Написать, ну, объективно, да, вот рассказывая, вот-вот, что Ну, вы мэр или не мэр, да, там вы можете сделать хоть одну точку в городе или не можете, да, там. И, и нужно, чтобы это было резонансно, да. Ну, Политики очень, очень им, скажем так, им важно их лицо публичное лицо, да, и ну, есть, я не сейчас не большая обвиняю, не очень верю. Сейчас мы снесли все автобусные остановки, вот снегопад, люди стоят, вообще обстановок общественного транспорта уже второй год нету, но зато мы с очень большой яростью собираемся строить домики тишины. Ступ... Ну попробовать-то можно, да, а вдруг-друг? Ну, ну а что вот мы можем еще... Домики, что -что -что что мы сейчас с тобой можем да. подсказать людям, да, когда город не работает, да, ну, можно неформальные какие-то такие движения сделать и У нас попытаться каким-то образом. Уже просто осталась одна минута, есть еще один просто вопрос, какие штрафы за нечищенную территорию, кто это контролирует, то есть, может быть, можем ответить. Успеть. Контролирует, это муниципальная полиция, размер штрафов не скажу, но они могут быть весьма и весьма приличными, там градация идет от почти нуля до... Довольно приличных сумм, но контролирует для работе муниципальная полиция, составляет акт, и дальше административные органы решают вопрос. Ну, понятно. Каким а, образом наказать и как, но повторные или там такие хронические нарушения караются очень жестоко. Спасибо большое. Наше время, я смотрю, завершилось. Сергей Сидор, Кайвер Гонтарев отвечали сегодня на ваши вопросы. Огромное спасибо всем, кто писал и звонил. Программа Добро пожаловаться! До встречи в следующий понедельник. До свидания. До свидания. Вы слушаете Радио Болткома.